всем привет дорогие друзья из солнечной Алании сегодня 22 апреля и как вы видите погода стоит просто потрясающе на телефоне у меня показывает всего плюс 22 но я чувствую такой немного прохладный ветерок и скорее всего эта температура соответствует действительности но если на солнце находиться долго то уже достаточно жарко и как вы видите я уже надела свою шляпу, это значит, что лето не за горами. В этом видео, друзья, мы с вами поговорим о том, чем мы занимаемся на карантине, а также проедемся по нашему району бьюк хас -Бахче. Многие из вас попросили меня сделать обзор по нашему району, и в этом же видео я расскажу вам о всех районах Алании потому что Алания это не только оба махмутлар тосмур или другие районы которые находятся на побережье, Алания ⁇ это достаточно большой регион. Но в 2014 году был принят закон о преобразовании муниципалитетов в более крупный. И до 2014 года Алания была муниципалитетом Махмутлар, Оба, Карагджак и так далее. И сейчас Алания является районом. Антальи, а в самой Алане 110 микрорайонов. Да, вы не ослышались. 110 небольших микрорайонов. В основном это горные микрорайоны, а прибрежных районов не так много, это все знаменитые районы, знаменитые среди туристов, это и Авсалар, и Конаклы, и Куджалар, и Махмутлар, ну, конечно же, центральные районы, Оба, Тос, Муджиктели и так далее. Так вот, в этом видео я расскажу вам о всех этих районах, покажу на карте и расскажу о нашем районе. Поэтому обязательно смотрите, это очень-очень интересно. Ну и, конечно же, те, кто не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчик, потому что в следующих видео я подготовила для вас очень интересную информацию, которую я собирала на... Этой и на прошлой неделе о том, что же происходит в сфере туризма, когда откроется аэропорт, и когда начнутся авиаперелеты, когда восстановятся авиасообщение и так далее. Я собрала информацию из разных источников российских, турецких, других иностранных источников, и в ближайшем видео я с вами поделюсь. Это раз, два. Как я вам и говорила, я провела некий эксперимент по поиску удаленной работы специально для тех, кому это необходимо. И э, также я расскажу вам об этих результатах, которые я получила в течение месяца. И мы поговорим об удаленной работе, о переезде в Турцию и так далее. Ну и, конечно же, по недвижимости мы снимали еще до карантина очень много полезных видео о недвижимости, они тоже будут. А в этом видео в конце я вам расскажу о трех очень полезных YouTube каналах, которые я обнаружила совершенно недавно. Это о канале диетолога, косметолога и фитнес-инструктора. Супер полезные э, каналы среди всего того мусора, который есть на YouTube. Я их нашла и подписалась. Поэтому, друзья. Я надеюсь что вам будет интересно как я уже сказала сегодня 22 апреля и друзья прошлое мое видео кто не смотрел смотрите было о комендантском часе который у нас проходит с пятницы вечера до пятницы воскресенья был он уже два раза а на этой неделе Комендантский час у нас начинается в среду вечером, то есть сегодня вечером, и закончится воскресенье вечер, целых четыре дня вместо двух дней. Поэтому сегодня мы поедем также в магазин, я э, сниму для вас тоже видео в магазине, что происходит на улицах и так далее, и четыре дня у нас будет комендантский час: 23, 24, 25 и 26. Апреля. Ну, а сейчас посмотрите видео, которое Айхан снял для вас вчера. Вчера он ездил также за покупками в магазин. Давайте посмотрим сначала его, а потом вернемся уже к прогулке по нашему району. Он подается. pazarındayız ee, bugün 21 Nisan ee, normalde Cuma günleri kurulan pazar 23-24-25-26 Nisan'daki sokağa çıkma yasağından dolayı yarın kurulacak o yüzden girişe çıkışlar kontrol altında tutmak için kenarlar işte böyle bariyerlerle kapatılıyor ee, dediğim gibi pazar yarın sabah 8'de açılmış olacak insanlar mağdur olmasın taze sebze meyve alabilsinler diye böyle bir karar alındı. Evet bu mevsimde alan araya hareketli yerlerinden birisi sıkılacaktır. Ama işte bu sene gördüğünüz gibi iş yerleri kapalı, insanlar salaklardan çekindi. İşte sadece açık birkaç şey var. Aa. Bir kere de herhalde en sakin gündemi yaşıyor kışın bile daha kalabalık olduğunu biliyoruz buraları. Sosyal mesafe ileriden nerede var herhalde? Yine bu bölge en sakin günlerini yaşıyor. Eminim. Сейчас Айхан заезжает на набережную, как вы видите стоит прогулочный трамвайчик, который ждет своего часа. Также яхты на набережной стоят и ждут туристов и отдыхающих. А на набережной, конечно же, никого нет. Сидеть на лавочках запрещено, они все перевязаны лентой. И на пляже находиться также запрещено. В одном из прошлых видео мы гуляли с вами по набережной, поэтому смотрите это видео. И далее по центральной улице Алании, по улице Ататюрка Айхан едет в один из ближайших ресторанчиков, чтобы купить чикёфты. Рестораны в данный момент работают только на вынос или можно заказать продукты, чтобы их привезли вам домой. И далее по улице 25 метров Айхан едет в сторону вторничного рынка. И сейчас расскажет нам, что же там происходит. Evet, şimdi Hal Kavşağı'nda kurulan Salı pazarına gider, ee, Tabii ki bu şey, sokağa dolayı yoğunluk olacağını düşünüyorum ben. Çünkü bu gün olacak sokağa Evet, şimdi pazardan birkaç şey alacağım. pazar olduğu gibi giren vatandaşları içeri almıyor. Maske solmayanlara maske veriyorlar. o oh, pardon. Işte biraz kalabalık ama e, yeni düzenlemeden dolayı sosyal mesafe kurulundan dolayı bazı tezgahlar açık değil. E, sadece gıda satanlar açık. Allah'ın ağırmasını Bir <gülüyor> üç kilo annere aman Evet. Üç çirke, iki üç. Evet. Onları bekleyelim. Üç beş on beş bazı serde fark edelim. Adama çilek var ekilek. Ekilek ekilek. Ekilek çilek falan geliyor. Ekilek çilek mi dediniz? Ekilek çilek geldi. Çavun var. Ketal iki. Tezgahların arasında 3 metre boş mesafe bırakıyorlar. Ee, sosyal mesafenin ihlal edilmemesi için ama bugün ekstra bir yoğunluk göze çarpıyor pazarda. Ama yine de tezgahlar e, devletin istediği kurallara uygun şekilde kurulmuş. Araları açık. işte görüyorsunuz yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5 adımla Altı adlı diğer tezgahı görüyorsunuz. Tezgahın arasında bir fark yok. İşte yine çeşit çeşit damataylar. Tabii ki alanyan var bitirdiğiniz. Portakal. Evet normalde pazar sokakta da kırılıyor ama işte dolayı sadece kapalı alamayız. Pazarın kırılmasından günlüğe gidiyor. Evet. Mansar da var. Aynı abi. Avocado. Aynı <gülüyor> abi. <gülüyor> Şirinlikte var. Ooo mantar. Artık bir işimiz var. Район Бьюкхас-Бахче начинается от большой объездной дороги, так называемой Чевриолу, в народе называют 35 метров, но эта дорога идет из Анталии в Аланию, дальше идет в Газипашу. И, как вы видите, наш район, несмотря на то, что находится на вот такой вот шумной объездной дороге, если углубиться э, ближе к горам, то это достаточно зеленый, спокойный, тихий и очень красивый район. Сейчас мы по нему проедемся, я вам все покажу и расскажу. Даже у объездной дороги, как вы видите, начинаются частные дома, огородики и сады. Вот так вот растет мушмула, цветет растет и скоро будет уже сочной и вкусной и здесь же есть банановые деревья с которых собирают бананы когда они спеют в этом районе также активно идет строительство около нашего дома построили новый жилой дом и ближе к горам большое количество различных резиденций в этом районе не так много магазинов точнее здесь их вообще нет. Только маленькие магазинчики типа супермаркетов. Вот так вот начинается наш район. Сейчас поедем вместе с вами вглубь и все, посмотрим. Друзья, если говорить о маске, многие из вас э, писали некоторые даже очень оскорбительные комментарии по поводу того, что я надела маску. Но, друзья, сейчас в Турции выходить на улицу без маски Запрещено и за это штраф. Если говорить о других э, правилах, то лицам до 20 и после 65 запрещено выходить на улицу вообще. А в комендантский час запрещено выходить абсолютно всем. Как я уже сказала, на этой неделе у нас 4 дня комендантский час и будут работать только пекарни. Те, кто разводит, развозит воду, газ и хлеб, а все остальные должны сидеть дома. Ну, естественно, кроме тех, кто обеспечивает безопасность и муниципальных служб. Поэтому э, вот такая вот у нас ситуация. Ну, а теперь давайте поедем и посмотрим, что же у нас здесь есть интересного. Как я уже говорила, Алани это достаточно большой район, в котором расположена... 110 микрорайонов и начинается Алания от Манавгата и заканчивается в, на границе с Газипашой И вы видите, сейчас я вам показываю стрелочкой районы Алании, границы Алании, в которые также входит э, зеленая зона с рекой Димчай. От Манавгата до Газипаши. Это все Алания и большинство районов являются горными. Многие из вас знают районы туристические, Оба, Махмутлар и так далее. А мы живем в районе бьюк Бахчи. Вот вы сейчас видите этот район. Начинается он около объездной дороги, так называемой. -Юлу, и наш дом находится прямо в самом начале этого района. Но в этом районе большое количество частных домов, резиденций. В этом районе развита инфраструктура. Здесь есть школа прямо около нашего дома. Здесь много зелени, много садов как вы видите, большую площадь этого района занимают как раз именно зеленые территории. В этом районе нет торговых центров, нет никаких шумных мест, а жить здесь спокойно и хорошо. Несмотря на то, что кажется, что район расположен далеко от центра, добраться до пляжа Клеопатры или до набережной можно очень быстро. От нашего дома всего 15 минут пешком и вы на пляже. Сейчас мы с вами отправляемся в поездку по нашему району. Мы только что проехали школу и как раз вот такой мини-супермаркет, где можно купить все самое необходимое для дома. В этом районе построено большое количество малоэтажных резиденций. Есть резиденции как с бассейнами более современные, а есть просто отдельно стоящие дома. Например, такой дом, в котором мы живем, в доме 5 этажей, очень уютный, красивый, теплый и в доме всего 8 квартир. Здесь также расположено большое количество частных домов с маленькими садами. И э, малоэтажных двух-трехэтажных домов, э, где живет несколько семей. Сейчас в нашем районе также идет строительство нескольких домов. Это также небольшие резиденции, а просто отдельно стоящие дома, в которых также будет немного квартир. 8, 10, может быть 12 квартир. Это пятиэтажные, пятиэтажные дома с двухэтажными пентхаусами на крыше и с маленькими садиками в нашем районе я уже говорила, очень много зелени очень много пространства и например сейчас мы проезжаем одну из таких зеленых территорий которая ну, очень хорошо вписывается прямо в этот район и она такая яркая сочная зелень здесь расположена прям глаз Глаз, конечно же, радуется. И это нас спасает в любое время года и в любой ситуации. Именно в нашем районе начинаются сосновые леса. И, например, вот эта дорога ведет к одному из пикников. Мы от дома отъехали совсем немного. Но, как вы видите, здесь уже открываются вот такие вот красивые виды. И очень много частных домов. Поскольку район расположен на возвышенности, то, как вы видите, дома также расположены на возвышенности и сады опускаются вот такими вот террасами. И мы совсем немного отъехали от нашего дома, но вот такой вот уже вид открывается отсюда на Алани. Ну и, как я сказала, очень много частных домов с садами, с банановыми плантациями. И очень легко сюда добраться на собственной машине. Также есть городской автобус. И, живя практически в центре города, у вас может быть свой садик и вот такой вот небольшой домик. Район очень тихий, спокойный. Здесь, как я уже сказала, нет ресторанов, гостиниц, шумных каких-то мест для проведения мероприятий. Вот вы видите, внизу пасутся куры, цветут деревья и очень тихо и спокойно. Вот в таких вот домах многоэтажных можно также приобрести, например, квартиру. Если это большой дом, то обычно там живет несколько семей. А если это совсем маленький домик, то в ней живет только одна семья. Здесь шикарная зеленая территория. Опять цветет мушмула. И посмотрите через вот такую вот зелень. Потрясающая панорама на... Всю Аланию. Алания очень разнообразна и буквально в 20 минутах ходьбы можно наслаждаться морем, солнцем и пляжем, а поднявшись чуть выше горам вот такой вот потрясающей зеленью и вековыми деревьями. Сюда идет автобус, как раз вот тот, который идет на террасу и посмотрите какой Маленький домик виднеется вдали. А здесь огромное количество садов с мушмулой. Мушмула. Многие спрашивают, что такое мушмула. Мушмула это вот такой вот фрукт. Очень, ну, достаточно плотный, сочный, с большими косточками внутри. Очень мясистый. Ну, я люблю мушмула, особенно когда она, когда она спелая. А сейчас прям сезон Мушмулы. Посмотрите сколько ее. Собирай не хочу. А вдалеке виднеется банановые плантации, город и море. Если ехать чуть выше, то эта дорога ведет как раз на Террасы, с которых открываются самые красивые виды на Аланию. Как вы видите, здесь расположено большое количество банановых платаций и теплиц, и поднимаясь наверх по этой дороге, можно как раз добраться до надписи "Я люблю Аланию" и до всеми известных террас и зон барбекю. Далее эта дорога ведет на террасу в парк Тавшандамы. И на обзорную площадку там мы с вами уже были а сейчас еще раз насладимся с вами панорамой алании здесь в этом районе помимо простых деревенских домов как я уже говорила строят и современные резиденции чуть дальше есть большое количество комплексов с виллами и, конечно же, очень-очень много зелени. Как я и говорила, друзья, в Алании очень много районов. И, например, район Бьюкхасбахче один из самых классных районов. По типу Бьюкхасбахче есть районы Бекташ, Тепе. Там тоже расположено большое количество частных домиков и очень много зелени. поэтому если вы хотите приобрести недвижимость в Турции, то рассматривайте, именно в Алании рассматривайте эти районы. Потому что, несмотря на то, что они находятся ближе к горам, к центру, добраться до центра от них тоже недалеко. Здесь развитая инфраструктура и есть общественный транспорт. Также в этом районе расположено большое количество ресторанов, но они расположены чуть выше, и эти рестораны никаким образом не беспокоят жителей. Посмотрите, какая у нас здесь красота. Плоды шелковицы. И она вот так вот растет на дороге. Вот это уже спелый плод. Посмотрите, какое богатство. Это просто что-то что-то невероятное. Красота! И очень-очень вкусная вот эта вот шелковица. Прям. Я прям очень люблю. А здесь, как я и говорила, вместо больших магазинов и супермаркетов есть вот такие вот маленькие магазинчики. И прям на самом верху мы видим с вами надпись I love Alanya. Хочу еще раз показать вам вот эту вот красоту. Посмотрите! Я даже не знаю... Что сказать, просто потрясающе. Ветки настолько нагнулись под тяжестью плодов, под тяжестью ягод. Посмотрите, какая красота. И что мне нравится в этом дереве, то, что плоды степеют постепенно. И можно собирать спелые плоды. И ждать, когда другие подпеют. А вот таким вот образом в Алании делают дезинфекцию улиц муниципалитет делает дезинфекцию что они распыляют друзья я не знаю если кто-то из вас знает пожалуйста напишите кто в этом разбирается а вот такие машины ездят по всем районам города и распыляет дезинфектор Вот на этой прекрасной вкусной ноте, друзья, мы с вами прощаемся. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Будет много интересных и очень полезных видео. Желаем вам всем здоровья и с нетерпением ждем в Алании и в Турции. Всем всего хорошего. Пока-пока. И как бонус, дорогие друзья, оставляю вам в описании к этому видео ссылки на полезные YouTube-каналы. Смотрите, пишите обязательно, что вы думаете об этих специалистах. Это ссылки на канал косметолога, диетолога и тренера по фитнесу. Надеюсь, что они будут вам полезны, и вы узнаете много нового и интересного о себе о своем организме и как о нем заботиться ну и конечно же самое главное к чему я всегда вас призываю не тратьте свое время зря если вы находитесь на самоизоляции вынуждены сидеть дома а сейчас многие вынуждены это делать пожалуйста используйте свое время с пользой, с максимальной пользой. И, конечно же, в следующем видео, как я и обещала, я расскажу вам об удаленной работе. Это будет актуально для тех, кто особенно хочет переехать за границу и работать удаленно. Потому что если вы планируете переезжать в Турцию, то прежде всего вам нужно думать о том, как вы будете себя обеспечивать. К сожалению, найти работу здесь, а работу нужно искать только легальную, достаточно сложно. И получить нужно рабочую визу, а это могут сделать только специалисты, которые необходимы компании. Поэтому, друзья, смотрите все самое полезное и интересное в описании к этому видео. И будьте здоровы, увидимся в следующих видео.